Грустно? Кто сказал, что грустно? Весело. В слезы на глазах от смеха. Обхохочешься над глупостью вселенской. Разрыдаешься ведь. Больно человеку. Слушать вонь, вдыхать потоки желчи, раздражать присутствием врагов. Весело. Поверьте. Очень весело прошвырнуться в море дураков.